Итак, следующий аспект, следующий ключ и следующий коэффициент в этой новой науке эзотерической психологии называется фокус души. Вообще эта наука не новая, она как раз древняя, но она просто начинает сейчас, нам позволяют ее вынимать из древности и использовать в современной психологии. в академические элементы, если вам удастся. Я просто знаю, что среди вас есть профессиональные психологи и врачи, поэтому я вам очень рекомендую пользоваться такой диагностикой, которую я сейчас даю. Очень Она много, во многом помогает человеку определить свои задачи. Итак, фокус души. Что это такое? Это фокус интересов человека, куда его тянет. И связано это с тем, что наш солнечный ангел, который живет всегда в другом измерении, и у него глаза всегда направлены на Бога. И он всегда знает план Бога, по крайней мере, на себя точно, на свою манаду, которую он обслуживает, на свою искру Божью. План у нее, чтобы искра Божья набралась много опыта и вернулась обратно к Богу. Вот такой план. Но более конкретно вот рассчитывает все эти мероприятия наша душа. И поэтому она этот план тоже закладывает в тот момент, когда она делает себе проводники. Вот этот план, он фигурирует в виде фокуса. Это такой лучик или прожектор, который выпускает постоянно наша душа, и она его направляет на другое тело. Не на то тело, в котором была поляризация, а на другое тело. В соответствии с планом у этого человека. Потому что план душа выставляет, до зачатия, и план должен быть исполнен для этого человека к моменту смерти. План этот буквально записан светом на одном из проводников, на одном из вот этих тел. И этот план выглядит, ну, конечно, он не словами записан, он записан энергией, энергоинформацией таким способом, который позволяет притягивать внимание и жизненные силы человека к определенной зоне, и выглядит для человека это как сильное-сильное притяжение к какой-то области, в которой он хочет творить, и в которой он ждет обратной связи от общества, благодарности от, от общества. Часто он хочет и денег от общества, считает, что обязано общество ему дать. И то, где он с удовольствием готов делиться, и часто безвозмездно, потому что он испытывает наслаждение от того, что он этим занимается. Это такая зона жизни, куда ему указывает его очередное тело-проводник. И это та зона, которая приносит энергию. Если поляризация отнимала энергии, то это приносит. Это награда. А это награда. Это вот выглядит так, как будто вот человек, например, из-за своей поляризации, он вынужден, вот утром просыпается, он вынужден знает, что ему сегодня надо вот сделать массу неприятных обязательств. Но деться некуда. И вот он встает и делает. Ну, например, мужчина встает, но не хочется ему идти там, скажем, в офис, да, но надо деньги зарабатывать. Вот он встает и без удовольствия туда идет, отсиживает там тяжело, и к вечеру возвращается домой выжатый как лимон. Вот это признак выжатый как лимон. Это то, что поляризация у него находится в том теле, которое связано с этим и офисом и с этим родом деятельности. Например, он в офисе сидит, ну что он может делать? Ну, например, с компьютером он должен сидеть, что-то считать. И вот у него это вытягивает энергию. Все. Он пришел выжатый как лимон. Но отдохнул чуть-чуть. И когда отдохнул, у него появляется такая мысль. Вот если бы не этот противный офис, и если бы не было необходимости зарабатывать, вот я бы тогда вот это бы делал. И у него возникает мечта, что он бы тогда, ну, например, бы, не знаю, поехал бы, например, на поле и косил бы траву. И он бы кайфовал от этого. И вот эта мысль у него и образ – это идет от фокуса души. То есть он, если все бросит и в субботу туда поедет косить эту траву, то он наберет энергии. А будет использовать другое его тело, ну, например, физическое тело, где у него фокус, или, там, скажем, из-за контактов с травой у него может быть вполне и ментальная фокусировка, там нужно просто детально смотреть, почему его эта область привлекает и в каком из проводников она находится. Значит, каждый из нас имеет две зоны. Одна зона в жизни, которая забирает энергию, а другая, которая дает энергию. И мы их должны очень четко и разумно отслеживать, это относится к нашим